под условия друзья всем привет вчера готовил шарлотку а сегодня я уже на рыбалке и как я говорил подавать надо красиво и вкусно обязательно чтобы было вот такая красота получилась я в принципе делал несколько раз но таким рецептом я не делал ни разу плюс в этом рецепте в том как мне понравилось кусочки яблок нарезаются и добавляются изначально в тесто попробуем Мы будем пить чай и дальше ехать ловить рыбу. А вы смотрите, как я ее готовил. Для приготовления вкуснейшей, наверное, в моей жизни шарлотки, которую я когда-либо делал, мне понадобится 2 яблока, 2 третьих сахара, 2 третьих стакана, стакан муки Думаю, где-то грамм 100 масла. Может, чуть-чуть больше сливочного. 4 яйца. Ванильный сахар. Разрыхлитель теста. И я добавлю еще ирландский ликер. Есть рецепт с ромом, либо с коньяком. Нет ни того, ни другого. У меня есть ирландский ликер. Попробую его добавить столовую ложку. Масло рекомендуется немного растопить. Мне надо 100 грамм. Здесь кусочек 250 целый. Пополам это 125 грамм. И еще одну шестую часть. Вот приблизительно столько масла мне понадобится. Сейчас я его отправлю в микроволновку, чтобы оно растаяло. Далее. Берем тару, вбиваем яйца. Теперь по чуть-чуть добавляем сахар и перемешиваем. Добавляем масло, тоже маленькими порциями, теперь нам понадобится небольшое сито, высыпаем муку и чтобы она не бралась кусками, таким образом руки таким образом Теперь добавим немножко чайную ложку ванильного сахара. Также чайную ложку разрыхлителя. Столовую ложку ирландского соуса ликера даже 2 по рецепту рома или коньяка три ложки столовых поэтому 2 тоже будет нормально немножко чуть-чуть и дальше перемешиваем теперь порезанные яблоки Теперь отставляем готовую смесь, пусть она чуть-чуть постоит. И пока можно подготовить яблоки. Берем подходящую тару. Ее надо предварительно смазать сливочным маслом. Но чтобы это было удобнее делать, ее надо немножечко подогреть, чтобы она была тепленькой. Сделать это можно прямо в духовке. Чуть-чуть подогрели. Добавляем масло. И размазываем. Все, теперь добавляем тесто. И не забываем выкладывать яблоки, порезанные дольки и рамоны. Эти лопаткой максимально забирается все. Очень удобно. И выкладываем остальные яблоки. Очень красиво получается, правда? Я уверен, будет очень вкусно. Вот таким образом. Разогреваем духовку до 200 градусов и отправляем шарлотку на 40 минут. Ну, а проверять будем готовность зубочистками. Ну что, прошло 35 минут. Яблоко уже начинает темнеть. Сильно достаточно. Вот, вот так. Давайте посмотрим. Уже красиво надо проверить когда тесто готово на зубочистке не должно не остаться ничего вот здесь есть чуть-чуть вот как раз вот 5 минут еще и нормально Все, шарлотка готова.